Итак, программа Adobe Premiere. Значок программы выглядит вот таким вот фиолетовым значком. Мы видим Adobe Premiere Pro CC 2017. Неважно, какая у вас версия, главное, чтобы это было CC. И неважно, в какой системе вы работаете. Либо это Macintosh, Apple, либо Windows. Интерфейс программы и ее работа абсолютно одинаково для любой из систем мы запускаем программу и получаем э, приблизительно вот такую вот табличку в этой табличке мы э, для того чтобы начать работу в программе должны нажать создать новый проект то есть программа она похожа на word в том в том самом смысле что мы с вами должны создать Новый проект это как новый документ в программе Word. Создаем новый документ. New Project. Это все, что нам нужно нажать в этой табличке. Нажимаем New Project и у нас выпадает еще одна маленькая табличка, в которой нам необходимо сделать следующее. Заполнить всего лишь два вот этих верхних поля. Первое поле это имя. Создаем имя, ну, например, урок. 0.1. Даем имя, и следующее поле это location это место, где мы должны сохранить наш проект. На каком диске мы его сохраняем? Ну, то есть мы создаем, например, вот у меня тут рабочий стол, папка видео. И здесь создаю новую папку, которую назову, назову Project. Там где, будет создан, там, где будет лежать мой проект, чтобы я потом смог его найти. И нажимаю, нажимаю, нажимаю «Выбрать». Итак, урок номер один и место. И все. Все остальное меня вообще не интересует. Кстати, хочу еще сказать, что когда вы устанавливаете программу, вы в принципе можете выбрать язык пользования. Это может быть либо английский язык, либо русский. В премьере это возможно. И... Мы с вами видим интерфейс программы Adobe Premiere, который состоит из четырех основных окон. Два верхних окна и два нижних окна. Вот в этих окнах мы, в принципе, и будем работать. И наша работа начинается с левого нижнего окна, которое гласит «Import Media to Start». То есть сюда мы должны загрузить четыре вида медиафайлов. Это то есть, три вида медиафайлов. Э, это видеофайлы, это фотофайлы и это аудиофайлы. Есть несколько способов загрузки медиафайлов в программу Adobe Premiere. Значит, э, способ... И все они, в принципе, достаточно простые. Смотрите, мы параллельно открываем, э, параллельно открываем наш браузер и смотрим наши диски, где лежат наши видеофайлы. Вот сегодня мы поработаем с, э, с файлами, которые э, называем, вот находим папочку молокозавод и здесь у нас есть файлы. Смотрите, каким образом можно загружать файлы? Можно просто брать файл или серию файлов, видео, которые нам необходимы. Мы просто берем и перетаскиваем вот таким вот образом в, в окошко и как только мы их перетащили, вот наш видеофайл, он уже здесь появился. Это первый способ. Способ номер два. Правой клавишей мышки мы в этом поле нажимаем. И здесь выбираем импорт. Нажимаем импорт. И также здесь ищем те файлы, которые мы хотим загрузить. Так, это у меня рабочий стол, видео, ТВ. Вот, молокозавод я нахожу и выбираю там те, тот файл. Если мне нужно выбрать э, серию файлов, я с зажатой клавишей Shift выбираю серию и нажимаю импорт. да И файлы у меня всегда импортируются. Еще один способ простой. Я просто по э, пустому месту на вот этом вот своем рабочем поле дважды клацаю мышкой и снова попадаю в свою зону, где я хочу выбрать файлы. Нажимаю кнопочку импорт и у меня добавляется еще один файл вот ну и наконец еще один способ это горячие клавиши для windows это ctrl i для mac это command i то же самое command i и попадая вот сюда выбираю файл нажимаю импорт и файл появляется здесь вот. Сейчас я их удалю отсюда все и покажу, что файлы можно для того, чтобы удалить. Я могу либо выделить их все, либо по одному удалять. Удаляю кнопкой либо Delete, либо Backspace. И та, и та кнопка одинаково удаляется. Либо я их выделяю все вот таким вот образом и удаляю. Значит, почему я удалил? Для того, чтобы показать, что мы можем не только по одному файлу загружать, а можем также загружать файлы целыми папками. И вот если у меня папка «Молокозавод» и здесь мои все видеофайлы сохраняются, я просто беру и полностью всю папочку загружаю в свой проект. И вот мне нужно некоторое время, чтобы файлы появились в этой папке смотрите и вот у нас папка появляется для того чтобы их открыть значит <клышлен> мне для этого нужно дважды класснують по папке с файлами двойным кликом когда мы ударяем двойным кликом мышки у нас появляется отдельное окошко, где открываются наши видеофайлы. Я сейчас его закрываю. И для того, чтобы файлы открылись непосредственно вот в этом нашем окошке, я зажимаю в, для Macintosh это команд, для Apple это Control. И зажав клавишу control ctrl Давайте я буду сразу говорить как для Windows Ctrl, а макинтошники будут понимать, что это имеется в виду Command. Итак, зажимаем клавишу Ctrl дважды кликаем, и наши файлы открываются уже здесь, непосредственно в этом окошке. Смотрите, файлы могут иметь два вида отображения. Это непосредственно мы видим картинки, да? стоп-кадры нашего видео, либо если я вот клацаю на вот этот значок, то я вижу отображение текстовым просто. Вот. Ну, когда вы более продвинетесь, скажем так, в своем э -э видеомонтаже, то вы сможете в качестве ли э листа, я бы советовал на первом этапе выбирать вот этот Icon View. То есть вот листью view, icon view, выбираем icon view, чтобы мы видели, как выглядят наши файлики, вот как они здесь отображены. И таким вот образом мы уже загрузили те файлы, с которыми мы можем начинать работать.